Таймер или реле времени фирмы Ferron TM41 поставляется в комплекте с инструкцией, которую очень рекомендую прочитать. размером как двухполюсный автомат. Устанавливается на один реечку. Для подключения питания и коммутирования нагрузки провода больше чем 1,5 мм квадратных использовать не имеет смысла. Провода обязательно медные. Многожирные провода обязательно пролудить или одеть наконечник. Также понадобится крестовая отвертка. Питание 220 вольт подключаем в клемму 1 и 2. В клемму 1 это фазный провод, у меня он красного цвета. И в клемму 2 нулевой провод, у меня он синего цвета. Производитель рекомендует заряжать аккумуляторную батарею таймера в течение 14 часов. Это связано с тем, что питающий элемент здесь стоит ионистом, а их заряжать надо долго. Подключение нагрузки. В TM41 нагрузка идет через сухой перекидной контакт. Перекидной контакт – это значит, что один контакт нормально замкнут, а другой нормально разом. Также можно управлять двумя нагрузками. Когда нагрузка А включена, это красная лампа. Нагрузка Б выключена – это зеленая лампа. И наоборот. Сухой контакт – это значит, что контакт 3, 4 и 5 которые управляют нагрузкой, гальванически развязаны под вот питающих контактов 1,2 и, и, и могут коммутировать нагрузку напряжением отличным от 220 вольт, как это показано на экране. Коммутирует нагрузку вот это реле. Такого типа реле максимально коммутирует нагрузку 16 ампер или 3,5 кВт. Для долговременной работы нагрузку больше 10 ампер я подключать не рекомендую. Если нагрузка больше, то используйте контактор. Если вы собираетесь коммутировать ТМ41 бойлер, обязательно помните пункт POE по 7510. Первичная цепь электротермической установки должна содержать автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем. Если собираетесь коммутировать электронасос для полива, помните, что насос больше 1,1 ,1 кВт выведет ваше реле из строя преждевременно.